Hi guys, welcome back to June, this is Blackadag Reacts, for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia, Private and Spasiva to our Russian friends, how are you all guys, if you're doing well and amazing, and the title of this video, as you can see on my thumbnail, the action of the Immortal Regiment took place in Moscow, and credit to the also with the video to news on channel, open description box below, so that you can connect also with the owner of the video, and if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on notification bell, so that you'll be updated on our future uploads. and you've got some comments, and suggestions related to this video or any Russian videos artists singers that you can suggest drop a comment section love to read and respond you all and make your video request so let's get to it guys okay, so I hope you'll be having fun and enjoy watching with this one and please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or whatever language that you want to choose a uh, little information about this video guys people walk through the center of the capital through a shower of hail as a sign of respect and gratitude to the generation without which we would Uh, would not exist we remember we are proud we live oh my god this is a very nice like uh, introduction and information with this video so let's get to it guys enjoy wow. Thank you. Радость со слезами на глазах, слова из песни, разрывно связанные с 9 мая, сегодня приобрели новое звучание. Слезы на глазах и крупные дождевые капли на лицах сотен тысяч человек, которые в Москве прошли в строю бессмертного полка с портретами своих героев. тех, кто погиб на фронте, кто пропал без вести и тех, кому посчастливилось дожить до Великой Победы. Сквозь налетевшие в разгар теплого солнечного дня ливень с градом люди шли и шли по центру столицы в знак уважения и благодарности поколению, без которого oh. да просто нас всех бы не было. Мои коллеги тоже не сдали эфирных позиций, хоть и технику заливало и сами до нитки промокли. Мы были все вместе. Такой день, когда главное, что мы помним, гордимся, живем. Wow. In honor to this people. Мосты бомбили, железные дороги бомбили, все бомбили. Именно поэтому наши герои, те, кто на этих портретах добывают для нас победу, изнурительно и долго шли. От Москвы, от Сталинграда до Кёнигсберга, до Берлина. И сегодня мы хоть и недолго, но идем вместе с ними. Скажите, кто на портрете и как этот человек встретил войну? Бирюхов Иван Иванович. Он играл со своим другом шахматы, когда по радио объявили, что началась война. А они тогда еще с другом пошутили. Да шапками их закидаем. И тогда он ушел на фронт, его призвали. Галина Романовна была одной из многих, у кого 21 июня был выпускной вечер, а 22 июня началась война. То есть ушла практически со школьной скамьей. For the loss of your family, I know they are in peace now. Для тех, кто остался в для тех, кто ушел на фронт, война стала частью самой жизни. Проходим мимо станции метро Во время войны здесь была бомба, убежище, и возможно люди с этих портретов писали письма своим подругам. они здесь под звуки бомбежек прятались и читали письма. Тут ожесточенные бои. Цитирую. Придется тебе, Мария, детей поднимать самой. Любимые мои люди, wow. прошу вас, будьте стойкими. Впереди предстоит еще много испытать. На нашем фронте будут ожесточенные бои. Так что будет возможность проявить свои способности и желания oh, отомстить. Вау. Интересно, что после войны именно из писем семьи узнавали о подвигах своих героев. Мой отец Бачковский Владимир Александрович в 1944 году, вот в апреле месяце получил звание герой Советского Союза за танковый рейд в тыл к немцам. За все годы войны он подбил 36 немецких танков, пять раз горел в танке, но немцы за каждый его сгоревший танк заплатили семью своими. Сталинград, дедушка попала в окружение фашистов. И необходимо было срочно передать пакет в генеральный штаб. выход был единственный, это пройти через минное поле. ты только мой дедушка и доставил данный пакет. Волгин Иван Тимофеевич получил Героя Советского Союза за форсирование Днепра. И я хочу передать привет Киеву. Там осталась моя бабушка, которая ухаживает за его могилой. И она сказала, что никогда она не уйдет с могилы своего мужа. Мой прадедушка, рядовой да. пулеметчик, получил орден Красной Звезды, произошло наступление немцев. И, uh люди, ну, его -со командники начали выходить за патронами, потому что лей кончались, но никто из них не возвращался. И тогда мой прадедушка остался в одиночку. Принял командование на себя и удержал а, безымянную высоту. Кто-то пришел с маленькой фотографией вот из старого фотоальбома, кто-то напечатал большой портрет, кто-то идет просто с табличкой, потому что фотография не сохранилась. С тех пор выросло три поколения. Мы можем только догадываться, как это было жить на волосок от смерти и как в этом страхе и ужасе Wow. Much love and respect, like they're really honoring to those people who died during this познакомилась с папой попала в роту к нему он был командиром но обратил внимание на веселую боевую девушку влюбились друг в друга все весь всю войну прошли вместе и после войны поженились на одной из коротких станций мой отец встретил э, молоденькую девушку э, юную Лидию и договорились что если останутся живы то после войны встретятся в Сергиевске и эта встреча состоялась познакомились на фронте бабушка была зенитчицей а дедушка был шофером подвозил ей патрон 72 дня прожили дедушка и бабушка. В сорок третьем году бабушка получила известие о том, что дедушка пропал без вести. И она всю жизнь его искала и ждала. Oh Бабушку угнали в 42-м году из Ростова-на-Дону в на Германию на работы. И в 45-м году дедушка ее освободила, они познакомились, поженились. Примерно час люди общаются, рассматривают портреты друг друга. На них совсем юные ребята, старики, в военной форме, респект сорок третьем году ходила в разведку имеет много медалей орденов работала на заводе изготавлива для танк Речка, где только могли. В колонии бессмертного полка прошел сегодня и Владимир Путин. Президент нес портрет оса Владимира Спиридоновича Путина. Который ушел на фронт в самом начале войны, в июне 41 -го. защищал Невский пятачок, ключевой плацдарм при прорыве Ленинградской блокады, и был тяжело ранен осколком гранаты. Рядом с кузовами идет наш офицер, Василий Лановой. Когда нам wow. сказали, что победа, вот тут мы просто плакать начали. He's и всю жизнь для president. меня, этот день one, все воспоминания support. военные, wow. с 7 до десяти с половиной лет, которые у меня остались на всю жизнь, главное поэтому я и в кино в военных много играю мы знаем что бессмертный пол для вас uh -huh. уже не первый и форма на вас тоже не случайно да когда я прошел этот бессмертный пол я пришел домой посмотрел фильм офицеры и ходил с тессоворовсом Проходим мимо здания центрального телеграфа. Именно отсюда звучал голос Юрия Левитана. Невероятный голос, дающий силы и тем, кто в тылу, и тем, кто на фронте. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы! Интересно, даже национальность могла повлиять на то, кем будешь служить в армии. Например, якуты и буряты. Отличные охотники, меткие стрелки. Часто их брали в снайперы. Из Якутии на бессмертный полк сегодня приехала большая семья. Убитого офицера СС нашли записку, в которой он писал, как несколько дней сидим без еды и воды, не можем высунуть своих... Голов из-за работы русского снайпера. Вот им был наш земляк Иван Николаевич. Здесь много иностранцев. Несмотря на то, что шествие проходит и в других странах, им важно пройти этот путь именно по Москве. Итальянцы, французы, немцы. Большое спасибо. У нас сегодня в Турине тоже шел здесь брент а там шли портреты советский партизан. А здесь сегодня у нас, партуритит, а лястопатиза. Их но которая спасла моего дядю люди oh, ah. из контрационного лагеря uh, в германии вместе со всеми идет мэр москвы сергей собянин также в начале колонны идут участни победить Подростки из разных городов искали в архивах истории своих героев и выяснилось например у мальчишек и девчонок которые никогда не знали друг о друге радиды были однополчанами или служили в одной роте. я изначально знала что он герой но но когда я узнавала подробности, я прям поражалась, что люди могут совершать такие подвиги. Мы не должны забывать о подвигах, которые совершили наши предки. Потому что если мы будем об этом забывать, какое будущее у нас может быть? Красная площадь – финальная точка шествия. Здесь наши деды и прадеды встретили наконец победу. А многие, многие ее не дождались, не вернулись. Но они с нами сегодня, мы говорим им. Спасибо за мирное небо над головой, и я хочу равняться на тебя. Я никогда не видела своего прадедушка живую, но я хочу его показать сегодня в Москве. Возможность сказать о том, что мы не забыли, мы помним. Спасибо им огромное за то, что мы есть. Память большой страны на главных улицах столицы. Необъятная, как жизнь память. Общая и в то же время личная. О теплых руках бабушки, которая всю войну прошла медсестрой. О статном широкоплечем дедушке, который вдруг становился таким по-детски уязвимым, когда вспоминала о войне. 9 мая мы вместе с нашими одноклассниками приходили к дедушке в дом всегда поздравлять его. И он отворачивался к стенке и просто плакал, потому что военные песни ему всегда тяжело было слышать. Мой прадедушка, к сожалению, с войны он не вернулся. Очень долго он считался пропавшим без вести. И вот буквально только лет пять назад нам сказали, где действительно он погиб. 18 лет ему исполнилось. Его взяли на войну в 43-м году. Вот он. 18 лет ему. Люди плачут, и вдруг плакать начинает небо. Друг над другом раскрывают они зонты. Или вот так, даже не убирая мокрые пряди волос с лица, несут выше и выше своих героев, поют военные песни, перекрикивая завоевание ветра. Моего деда зовут Шаронов Василий Михайлович. При входе в Вену он возглавлял э, бригаду наводчиков. И целью номер пять была венская опера. Когда он наблюдал за объектом, то, наверное, дрогнула его рука. Он не дал координаты этого здания. Здание было спасено. Мы везем в Канаду такие впечатления. И вот этот дождь, и эту, и эту радость, и это счастье, что мы вместе со всеми людьми... Абще, помнить, Кто также стойко стоял под под огнем. И все время... Защищал свою родину. Наш продержки Киян Павел Радионович. Он воевал на Воронежском фронте. И вот это все. Я ему очень до сих пор благодарна. Я буду только каждый год сюда приходить, чтобы ей oh, было wow. любую. Мы благодарны за характер, за несгибаемую волю. В грозах все идут. Никто не уходит. Это потому что знают. Они никуда не уходили. Данули в болотах, верста за верстой шли. месили с сапогами грязь. По несколько суток их вот таким же дождем заливал в окопах. Совершенно особенное в этом году шествие. Боб обок под зонтами. Работяги, врачи, политики, артисты. Отец воевал под Ржевом, получил ранения тяжелые и в сорок третьем году выжил. Слава Богу, поэтому я на свет родился. В следующем году будет открыт огромный комплекс памяти погибшим в Ржеве. И вот объединили такой Ржевский, Ржевский полк такой у нас сейчас шел. Нас много. Это мой отец, Попов Максим Петрович. Участник двух войн. Финское и Великое Отечественное, которое закончил в Берлине. И вот мы сняли картину «Корридор смерти», чтобы увековечить память наших великих родителей, дедов, матерей. Заливала микрофоны, но наши корреспонденты продолжали. Слушать каждого, кто шел в полку. Заливала камеры, но операторы показывали этих людей всей России. В нашей семье все ушли, никто не вернулся. Или наоборот, прошел всю войну, нянчил внуков и видел правнуков. Истории бессмертного полка каждый год эхом разносится по Москве, по стране. Как важно для нас быть продолжением этого поколения. И никогда, никогда не забывать об этом. Ольга Князева, Юрий Шолмов, Гурам Разилов, Наталья Голуб, Марина Елисеева и Сергей Деев. Первый канал. This is like incredible, even that they experience hell like a rain. But these people, I really love to hear with the story behind, of what they are the past of their uh, grandparents, to their families, to their loved ones who put in that war and then lost, and then like uh, somebody also get disappeared. And this is like a great story and to remember to all those people who put for the war and protect for the country itself. And this is like incredible. Even the president like walking with that one, they never like uh thinking about the rain or what. He just continued just to honor with those people and this is an amazing of how you do and respect with those people who passed. Much and respect from the Philippines. This is I enjoyed so much watching with this uh video because they always giving honor to those people, to heroes, also amazing. I enjoyed it so much. I hope guys you enjoyed it too and if you do